Всем привет, друзья! С вами Александр Пупкевич. В этом видео мы поговорим о трех самых важных вещах в торговле. Что же это такое? Первое. Диверсификация. Конечно, вы уже слышали, не клади яйца в одну корзину. Но в ситуации с финансовыми рынками все это приобретает еще более значимый оборот. Проще всего мне было бы сказать вам – используйте активы-убежища и металлы наряду с базовыми валютными парами. Не бойтесь кросс-курсов, а также акций крупнейших американских европейских компаний и фондовых индексов. Все это, безусловно, имеет непосредственное отношение к эффективности и результативности торговли. Примером эффективной диверсификации может служить торговая студия Simla Pro. Целых 30 инструментов, только вдумайтесь, подбор максимально независимых друг от друга валютных инструментов. Если сильно подешевеют даже сразу несколько, то остальные дадут прибыль и стабилизируют портфель. Именно таким образом должна быть устроена ваша торговля. Но давайте копнем глубже. Я хочу, чтобы вы не создавали себе фаворитов. Например, многие из вас хотят торговать только по евро-доллару или доллару-швейцарскому франку. Нет! Будьте гибкими и торгуйте только по тем активам, которые обладают наибольшим потенциалом роста или падения. Поставьте себе лимит. По количеству инструментов и не перешагивайте через него есть универсальная формула 3 плюс минус 1 или 5 плюс минус 2 ученые доказали что человек может удерживать в своей памяти в своем фокусе внимания 3 плюс минус 1 объекта 5 плюс минус 2 формула не работает именно такое количество инструментов должно быть у вас по крайней мере в начале вашей торговли вторая вещь имеющая важнейшее значение это риск менеджмент это буквально кредо моей компании Каждый сотрудник CM Group знает и умеет виртуозно рассчитывать персональный риск-менеджмент для клиента в зависимости от брокера, типа актива и прочего. Ты можешь э, хоть и удиверсифицироваться, но преодолевая 10% на рубеж, Всякий раз рискуешь. Если вы не знаете, как составить свой персональный торговый план, с какого лота заходить, применительно к вашему депозиту, бегом оставляйте заявку на нашем сайте, он будет в описании, на базовый курс. И когда вам позвонит финансовый консультант, вы скажете, что вам необходим персональный финансовый план. Это, друзья, для вас бесплатно. На одном из недавних вебинаров мы с Антоном Савковым подробно об этом говорили. Приводя примеры живых кейсов и наших клиентов, что э, происходит, когда Клиенты соблюдают риск-менеджмент и каких успехов они достигают на дистанции, сколько могут заработать, что происходит, когда риск-менеджмент не соблюдается, насколько это может быть опасно на финансовых рынках. Обязательно пересмотрите этот вебинар, ссылка на него будет в описании. Ну и, наконец, третья важнейшая вещь для вашей эффективной торговли – это психология торговли. Я просто скажу, что для эффективной персональной торговли или даже инвестирования под СИМЛАП очень важна предварительность постоянительная психологическая подготовка. Бывает так, что ты совершенно не можешь справиться с эмоциями, при этом обладая аналитическим умом и всеми данными, чтобы стать богаче. В своем курсе «Психология торговли» я подробнейшим образом говорю о позитивных, развивающих установках и тех, которые нас не только тормозят, но и могут привести к стоп-ауту. Я просто оставлю ссылку в описании, для того чтобы не передавать вам все в кратком содержании, весь курс «Психологии торговли» вы можете посмотреть в отдельном плейлисте. Итак, друзья, давайте подытожим. Три самых важных вещи для вашей эффективной торговли. Первое – диверсификация. Второе – риск менеджмент. Третье – психология торговли. Ваша эффективная торговля, ваш заработок должен основываться именно на этих трех принципах. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на Instagram. И до следующих видео.